Всем доброго времени суток! Меня зовут Барыш Александр, город Иваново. Я уже действующий заточник. Сегодня был на форуме, был вчера-сегодня. Сегодня была интересная лекция с практикой по именно заточке. Приехал я сюда специально для того, чтобы посмотреть остальные станки, которых у меня еще нет, для того, чтобы расширить значит, ассортимент в своей отежной соской. Сегодня спикером был и мастером-заточником Владимир Сидоренков. Спасибо ему большое. Человек с большую букву мастера своего дела. Вот от него сегодня под запись взял много информации, которая, конечно, мне очень сильно понадобится в дальнейшем моем развитии. Форум супер! В следующий раз, когда будут, обязательно приглашайте, я буду. Приеду.